Всем привет, меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга», и это наш подкаст, который мы делаем совместно с а, Московским Центром Инновационных Технологий Здравоохранения Медсех Москва. Это, на самом деле, уже не первый подкаст для «Курилки Гутенберга», мы уже делали несколько попыток. Вот, возможно, вы видели серию наших выпусков под названием «Стань чону», и сейчас мы пытаемся возобновить перезапустить нашу деятельность, спустя долгий перерыв. А, и начнем мы с нашего гостя, которого вы уже не первый раз на нашем канале могли видеть, и с которым, скорее всего, уже многие из вас знакомы. А, Елена сударикова а, популяризатор науки, антрополог, лауреат премии РАН за популяризацию науки а, и премия а, не знаю кого за экскурсионную деятельность. Номинация лучший, экскурсов. лучший экскурсовод. Ну, да. а, Во-первых, привет. Привет. А, скажи, чем ты сейчас занимаешься? В чем, а, так скажем, твоя работа? А, где ты сейчас работаешь? Про это? В данный момент я нигде не работаю. Я а, остатки материалов, которые я должна была разным организациям по лекциям, я их реализую, потому что материал, который ты уже исследовала, как бы организовала, он же сценарно подготовлен, все детали по чеканы, Странно ему просто куда-то сливать. Есть смысл уже довести дело до конца. Вот. Но принципиально я сейчас учусь гораздо больше, чем работаю. Ну, то есть для тебя сейчас основная деятельность это именно твои, так скажем, ну, во-первых, обучение, про которое ты сказала, и лекции, которые ты продолжаешь уже в частном порядке. Ну да, ну как в частном порядке? Я работаю с организациями разными, но тем не менее... Очень популярную деятельность продолжаешь. Пока продолжаю. Расскажи про а, свои премии, которые ты получила. А, за что ты их получила? Вот, и в чем они для тебя ценны? Ну, обе премии, они довольно узкоспециальные. То есть не а, такие, чтобы по всем телеканалом показывали, как тебе их получают, а, но тем не менее, премия, ну, я не, это не, у меня маленькая премия, но я лауреат тем не менее конкурса лушивского а, это премия профсоюза экскурсовода, а, которая является частью организации «Московские мастера», там разные специалисты имеют свои как бы, подразделения. Вот. И это конкурс, который призван выявить, насколько ты компетентен в своей сфере, насколько ты обаятельно, грамотно, четко рассказываешь. И третье, важно, это три кита одинаковые величины, я их называю не в порядке уменьшения значимости. Насколько быстро ты соображаешь, ориентируешься, насколько быстро ты можешь в меняющейся ситуации отвечать на какие-то вопросы, возвращаться к своей теме и так далее. Я все время шучу на этот счет, когда меня перебивают и говорят: Зветий перебил. Я говорю, ничего страшного, я хороший экскурсовод, я всегда вернусь к линии своего рассказа, то есть мы можем куда-то отступить, я потом вернусь и закончу. И, ну, это такая премия. По, в чем то по твоему ораторскому мастерству, хотя очевидно, что любой экскурсовод уступает любому артисту, потому что у артистов несколько лет их жизни положено на то, чтобы а, как бы красиво, четко излагать мысли. Другое дело в том, что у артиста не, не обязаны быть свои мысли. Ему дадут сценарий, и он должен наполнить его эмоциями, правильно выпадать. Ну, у него могут быть свои мысли, это может образованный там, великий человек, может и не быть технически. Вот. Для экскурсовода важно, что у него есть собственное содержание, которое он, к тому же, должен достаточно хорошо уметь подать. И довольно, еще раз, быстро ориентироваться в происходящем. А, Пример РАН по популяризации науки она довольно молодая, ей всего несколько лет, а, и она по сути нужна как некий стимул а, для продолжения деятельности и как некая аккредитация, как нефор неформальная, как некое благословение Академии наук а, тех или иных популярных проектов. То, что ну, научное сообщество российское считает, что эта популяризация, она хорошая, годная, достойная, ее стоит слушать. Ну, опять же, понятно, что хорошая популяризация гораздо больше, чем финалистов пока что этой премии. Потому что, во-первых, у них каждый год довольно специфические номинации. Например, я победила в номинации «Лучший сериал». У меня третье место, но тем не менее. За сериал «Виды людей», который лежит на Ютубе, он в свободном доступе. Это производство... Дарвовского музея, в котором я работала много лет. И Мое, там, как бы, я автор этого сериала и его э, лицо. Вот. А, Но ну, там бывают довольно странные номинации, в которых просто трудно выступить. То есть есть куча там популярных, не знаю, тех же сериалов а, или просто YouTube каналов Но YouTube каналы не каждый год вообще приглашаются к участию. И получается, что ну, хорошо бы, если бы была какая-то, ну, не знаю, учка от Академии Наук, которую они бы раздали. Всем, кого смогли бы ну, экспертно посмотреть, чтобы больше было понятно, то, что многие-многие, ну, как бы. <смех> В общем, эта премия пока что на мой взгляд имеет довольно узкий охват, вот скажем так. Но я надеюсь, что она станет пошире, потому что это здорово, когда ученые говорят, что смотрите это... это, слушайте это это здорово. Это чисто профессиональная премия, по сути, от академии, Вот, да. так скажем, подтверждающая э, уровень э, компетенции. Да, но Российская Академия Наук, она же довольно много лет. Ну вот с сытых там 2008 -го, 2009 -го, когда популяризация ну, начала в России формироваться как, как определенный такой пласт, как важная часть социальной жизни, у людей оказался э, большой запрос. Очень, очень ранний этап формирования ты взяла. Слушай, он очень ранний, но тем не менее. С этого момента некоторые там но очень популярные порталы, они берут а, свое начало. И их а, фишка не в том, чтобы научить, как жить, а как бы их фишка рассказать, что фундаментально наука у себя там делает, вообще в этой башне слоновой кости и оказалось, что интересующихся очень много, что множество русскоязычных людей, ну как, как россиян, так и русскоязычных, живущих за рубежом людей, им нужен этот а, материал, они его хотят, чтобы он был. Что спрос очень велик, предложений очень мало. Иран очень долго вообще не обращал внимания на то, что делают популяризаторы науки, что они предлагают. Сейчас она хотя бы начала краешком глаз на это посматривать. Мне кажется, что популяризация очень выиграет от э, экспертиз. Ну, то есть если навешивают кучу бюрократии, она, конечно, сильно привлекает, но если почаще ученые будут отсматривать там ролики друг друга или производство разных научно-популярных компаний, я думаю, это в целом будет а, выгодно. Но это ты имеешь в виду не в контексте именно премии вот именно там, трем финалистам, а в контексте, да. что а, Академия наук могла, в принципе, посмотреть, а, как, ну, оценить какой то проект, так скажем, вот именно как экспертное сообщество, и сказать, что вот эта лекция, это круто. А, и, я не знаю, там, ну, условно, не, ну, не знаю, письмо с благодарностью, короче, прислать организаторам за то, что они ее провели. Фу. То есть в таком контексте, ты да? В таком, как ты говоришь, но ну, на самом деле мне даже хватило более простой какой-то штуки, потому что, а, ну, например, когда я общаюсь с мамой и ее подругами, а это пожилые довольно женщина, которая не очень заинтересованы в организации науки в среднем. Им иногда хочется узнать что там о мире, но они никак... А, ну, есть просто люди разного возраста, которые прям каждый день читают какие-нибудь популярные новости. Или смотрят, или слушают, что-то такое делают. Вот они не из этих. <с> они не делают его каждый день, иногда им что-то может быть нужно. У них нет никакого фильтра. Вот посмотреть ролик на ютубе про мозг, например. Как бы Кого ты будешь смотреть? Ты когда загуглишь на ютубе, лекция про мозг, там, как устроен мозг, ну что-нибудь такое, ты загуглишь. У тебя будет очень много вариантов. Мне кажется, от Академии наук достаточно было бы, если бы у тебя стояли просто галки, что вот это точно наука. Просто вот это сделано точно научные методы, научных фактах. Вот этот научный журналист, он опирается на достоверные данные. А, и, а чтобы кто-то не мог получить галку, что если человек говорит ну, как бы, какие-то глупости псевдонаучным языком, чтобы Академия наук просто галку не давала. Не нужно против него открывать войну и там... Не знаю, мне кажется, не очень правильно выдавать прям именно конкретным, не знаю, проектам или личностям, гораздо правильнее выдавать за конкретный материал. Это правда. А, это потому правда. что, а, ну, всегда ошибки можно, ну, если их на данный на на сегодняшний момент нет, завтра не могут появиться, и, ну, то есть это а, либо обесценит, а, так скажем, а, премию, ну, или как-то вот этот знак отличия, а, либо а, будет такой высокий порог входа, что, наоборот, можно даже, кстати, в плюс сыграет. Но это будет, по сути, популяризация для ученых, в которой, то есть, э, она не для смертных людей. Э, такая. Нет, ты абсолютно прав. Во-первых, не нужно давать галку проектам. Никто не дал премию Дарвинскому музею. И не дал не, не благословен то, что все, что он не породил, это теперь будет наука отныне. Э, нет, не, конечно. Ну мы, и в любом меня, случае, и меня... это верим. Я тоже на это надеюсь. И меня никто не благословен на то, что бы я ни сказала даже если я выйду за, за рамки своей компетенции, и это все равно останется наука, пока я рассказываю о том, что по факту кого что я на медиа за там 20-80 часов проверила, я остаюсь в рамках науки. Как только я начинаю высказываться о чем-то крайне, нужно понимать, моя экспертная зона закончилась. Все, я теперь говорю как обыватель. У меня есть там свои предпочтения, пищевые там, какие нибудь еще не знаю, музыкальные еще это, это не имеет отношения к науке, это какое-то мое частное мнение. Нужно отделять. И естественно, нормально награждать не проекты и даже, может быть, не людей, это прав, а конкретные материалы. Во-первых. Во-вторых, конечно, есть разный уровень сложности. Я совсем не говорю о том, что, и более того, наука, она, mm. она состоит из фактов и теории. Теории конкурируют между собой объяснительные. Всегда. Ну, в смысле, все 150 лет последние, они постоянно конкурируют. И поэтому ты не можешь записать а, ролик, реализирующий какую-то научную дисциплину, даже маленькую, чтобы никто на него не взъелся. Никто. Просто потому, что ты придерж... придерживаешься одной школы, а человек, который пишет комментарии, это, может быть, умнообразованный человек. Просто он придерживается другой теоретической модели. Но при этом из ваших моделей ни одна еще не победила. У вас наука еще находится не в зоне консенсуса в этом месте. В этом месте обе модели, ну, например, меня вот неандертальцы, это наш вид, другой вид, прошу прощения, людей, и это подвид нашего вида. Ты какой ролик мне запиши, вот я антрополог. Я могу любую из этих версий, если я одну озвучу, на меня все напрыгнут, потому что ни одна из них не является, мы пока не уверены, как правильно это называть. И я в любом случае тогда отхлопочу, понимаешь? Хотя я антрополог, я работаю в своей поле деятельности, я кучу статей считала об их видовом статусе, я много знаю систематики животных, крупных млекопитающих, это а близко от моей потенциальной диссертации. То есть я, в принципе, нормально разбираюсь. Но если я запишу ролик, где я не озвучу обе теории, я отхвачу по шапке, потому что так делать нельзя. С одной стороны. С другой стороны, если я озвучу обе, но одна из них мне больше нравится, я, кстати, могу заспорить. Мне больше нравится, что неандотальцы ⁇ это подвид человека, как единицы нашего разумного. Я не считаю, что это отдельные виды, хотя в мировой науке, в шире принята точка зрения, что это разные виды. Неандотальцы ⁇ это кромаянскую не низ Ну Почему именно твой, так скажем, твой личный взгляд на этот вопрос дается? Ну, такой... Я имею на него право. Он мой личный не как обыватель. Он и... мой личный как маленького, маленького наноантрополога все-таки. Я именно поэтому спрашиваю, почему на твой взгляд... А, Но ну, опять же, ты же отталкиваешься от каких-то собственных знаний, которые да. по этой теме получила. Это ну, просто потому, что а, консенсуса нет, и тебе просто нравится а, эта точка зрения, или потому что, на твой взгляд, у нее есть какая-то аргументация, которая ну, дает ей, а, как, так скажем, большую обоснованность, а, чем в другой точке? Я аргументирую это так. Есть... Когда ты занимаешься систематикой животных и выделяешь виды, сколько у тебя видов синичек живут в Москве, например, или когда разошлись виды двух овсянок в Пензенской области, или еще что-нибудь такое, или когда два вида людей разошлись и стали видами, ты апеллируешь к науке биологической, которая называется систематика. В ней есть два направления, глобальных, больших. Вот это опять то же самое, о чем я говорю, что у тебя нет, нет единого правильного метода, и делать надо только так. В случае теории он не всегда есть такой метод. Есть дробители, есть объединители. Объединители рубят максимально грубо. Вот а, как бы, если посмотреть виды людей, я там про одни виды я говорю, что это абсолютно четкие, жесткие, биологически определенные виды со своей морфологией, экологией, с огромной спецификой. Никаких сомнений даже у меня, человеку, у фомы неверующего, которого трудно убедить, что перед тобой новый вид, даже у меня сомнений нет. Это прям крепкие, надежные виды. Любой зо зоолог-морфолог я уже сказал. Этот другой вид этого млекопитающего. В частности, человек. Дробители работают иначе. Они каждый раз, как ты что-то новенькое открываешь, и оно вроде уже накопило кое-какие отличия от предыдущей или соседней версии. Ты говоришь, о, у меня новый вид. Открывать новые виды – это выгодная стратегия. В мире наукометрии, в мире грантообразования здорово открывать новые виды. Это всегда ты продвигаешься через журнал новые статьи, тебе лучше выдают гранты, все такое. Это хорошая вещь. Если ты можешь хоть как-то как бы, фундировать, что этот новый вид открыл, он накопил достаточно отличий – это хорошо. Поэтому в среднем антропологии все время пытаются открывать новые виды. Я себя чувствую в этом смысле, конечно, подростком бунтарем, которому не нравится эта тенденция. Я не считаю ее заслуженной. Я считаю, что отделять эргастеров и тарактусов, это вот, ну, ну, только если ради денег. Ради большой науки в этом смысла нет. Но я правильно понимаю, ну, то есть, есть же достаточно известная история про то, что было какое-то африканское озеро, оно пересохло, образовалось большое количество маленьких прудов. Ну, что-то в таких mm -hmm. маленьких озеры, и, а, и, да, и рыбки стали образовывать так называемые, там, не знаю, из одного вида стало 30 видов, потому что э, какие-то озера поглубже, какие-то помельче, я не знаю. Вот. 5 толпы, да, они должны да, кататься, И, да. и, и вот ты это. имеешь в виду вот это: то, что вместо того, чтобы сказать, то, что из одного вида стало 30 видов, э, почему бы не посмотреть про то, что каждый из них является скорее под видом первого? Про я бы не стала спорить. Но я, я просто пытаюсь аналогию какой то я привести. Я понимаю, это она отличная, но а, смотри, там даже я тоже не стану спорить, что это виды. Но дело в том, что у тебя, чтобы появился новый вид, должно пройти какое-то количество поколений, на котором будет, будут от, от, отобраны те или адаптации. У рыб поколения меняются очень быстро. Санк может метать икру ежегодно и несколько раз в году. Если это африкотропическое, условия хорошие, ты можешь ставить потомков довольно часто. И у тебя поколения меняются очень быстро. То есть, чтобы накопить там 10 тысяч поколений, Тебе не нужно 1,5 миллиона лет и все такое. У крупных млекопитающих поколения довольно длинные. У человека вообще супер длинные по сравнению с животными. Для нас сейчас оценят поколение 25 лет. В среднем по планете. Понятно, что где-то покороче, где-то длиннее, но в среднем как-то так. Как бы 25 лет, это значит, что 4 поколения в 100 лет. Это значит, что чтобы у тебя там 100 поколений, половиной тысячи. Вот вся эта история, да, там, прочитай, конференция Христова, это вот 100 поколений. Ну, это немного, а, как бы. <смех> это даже поменьше ста, но неважно, порядок примерно такой. Это Я об да, не задумывался. Меньше ста поколений за тысячи лет. Видишь, это, это немного. Но у людей бред на минус больше, потому что все равно в поколении объединяешь людей разных возрастных категорий. Ну, то есть ты не берешь только тех, типа, кого 25, ты берешь там, типа, 20-30 или там 15-25. То есть, ты, если ты рубишь на поколение, то все равно делаешь какие-то социальные срезы. Это не, не совсем четкая вещь, Ну, просто... Не, ну так, э, если по 25 лет убрать, то за сто лет там 4 поколения. Да. Ну, в принципе, да. И не смотри, не... если мы хотим, чтобы у человека появился новый вид, вот журналисты любят спрашивать, я, кстати, супер благодарна курилке, у вас всегда умные, классные вопросы, классные посетители, ну, то есть я люблю здесь выступать, вообще работать, потому что всегда такой, для меня довольно, как бы, хороший уровень работы получается. Но вот есть журналисты каких-то местных изданий, которые всегда спрашивают, это вопрос, почему другие обезьяны не эволюционируют, и что нас ждет в будущем, каким будет следующий вид человека. И я всегда вступлю, что отвечать то что до следующего вида нам отсюда еще там 500 тысяч лет. Просуществовали ли мы 500 тысяч лет, в каком будем формате, я даже не могу сказать через там, 500 лет, на что будет похожа планета Земля. Ну, в смысле, как люди будут себя вести, что будет там государством Я такое. скажу... Не... Больше, чем на месяц сейчас, вообще мало <с кто <с предскажет, как будет выглядеть. Все так, все так. А тебе, когда говорят, вот новый вид, каким видом мы станем через сто лет? Ты так думаешь, ну, четыре поколения говоришь, ну, никакие, Ну, в смысле, типа, ну, там, может, немножко, чуть-чуть больше станет процент тех, кто молоко переваривает, чуть-чуть больше станет процент тех, кто третьи зубы, а ну, третьи коренные, они а же зубы мудрости, перестанут прорезываться, они останутся лежать без сне, и не будут вылезать и висеть. И не будут нарушать наш маленький рот своим присутствием. Этот процент растет. Наверное, за сто лет он еще немножко прорастет. Сейчас, по миру, там у 7% людей эти зубы не прорезываются. Через сто лет, ну, может, у 7,3% 3 людей не будут прорезываться. Тенденция есть. Но это новый вид. Нет, это, конечно, не новый вид, это просто. Ну, просто... это как э, ты, э, ну, возможно, знаешь про то, что средний рост человека тоже увеличивается, но в, в, в силу скорее, так скажем, развития цивилизации. То, что мы лучше питаемся. Ну, выше растем соответственно, ну, И лечимся угу. хорошо. Да, меньше лечим. болеем, когда маленькие, ну то есть не так тяжело, это правда, все так, ну то есть я просто, чем, как бы, если, смотри, тут идея какая, если бы мне сказали, вот если мы зафиксируем планету, как она сейчас есть, у нас на технический прогресс перестанет двигаться, политические движения не будут двигаться, вот у нас сейчас все замрет, ему еще вот, тысячу лет будем существовать, как сейчас, тогда есть тенденция, хотя бы что-то тогда могла на месте, но нет такой гарантии, что мы будем жить всё точно так же. И кстати в этом есть и оптимизм не только, а как бы этом вкусно. Поэтому такие тенденции начать почти невозможно. И когда, возвращаясь к видообразованию, когда у тебя рыбки проходят довольно быстро, там, ну, быстро, 500 поколений проходит за, там, не знаю, 10, 20, 30 лет, понимаешь, потом еще 500 поколений проходят, они могут довольно быстро, но в течение жизни одного там пожилого ученого, если он молодым начал писать диссертацию по цифридам, и стариком он получает там какую-то высокую премию за то, что отследил быстрое видообразование, у него более легкий объект. В чем то более сложный, в чем то более легкий Не бывает легких объектов в биологии, ну просто разные а, проблемы разные у всех ученых. Вот. А, как бы нет, это настоящего образования, я бы не стала с ним спорить. Но, Но человек не это может... Это было только, вот так э, так, скажем, я пытался нащупать аналогию. Нет, на она очень хорошая, она очень хорошая, потому что это очень как раз важно, что темпы видообразования, они у всех разные. У Растения не такие, как у животных. Ну, у животных не такие, как у зверей, не такие, как у птиц. Ну, в общем... Пока ты говорила, ты произнесла заветные слова зоны компетенций. А вот расскажи про свою зону компетенции. то есть что ты считаешь, что в нее входит, а что в нее не входит. Ну, когда меня приглашают читать лекции, есть антропология. Это мое базовое образование, это дисциплина, в которой за новостями которой я 10 лет неотрывно слежу. И много их анализирую накапываю. Есть вопросы, для которых у меня есть историческая перспектива. То есть я знаю, как они развивались там с 50-х годов, и как сейчас этот вопрос разбирается, ну, как тоже прямохождение. Вот. А это, как бы, я бы сказала, что это мазона компетенции. Но при этом мне можно задать вопросы по антропологии, конечно, с которыми я не справлюсь. Потому что чем ближе мы, ну, чем дальше мы от каменного века и ближе к нашим дням, тем более размытыми и слабыми будут мои познания. Может быть, в чем-то а все равно, например, в питании и в некоторых а, средствах там, лечения я все равно буду разбираться лучше там, человека совсем, без наркологического образования, но не так хорошо, как человек более специализированный на этом. там а, Археолог, который занимался конкретно железным и медным веком в каких-то областях, а, или а, историк медицины, который прям конкретно прослеживает какую-то диету, не знаю, принятую в каком-то месте, или какие-то лекарства, и так далее. Я уже начну уступать. Но если мы говорим о древних людях, я ничего так. Я, я, это, это моя зона компетенции Хотя... Никто не застрахован от ошибок. Тоже мы с того сегодня то касались это довольно важная вещь. А практически любое устное выступление, даже а, устное и... выступление не статья. А тут, э, как тогда? В общем, да, обычно нет. А, даже какой-то крупный академик может где-то ошибиться, он может что-то забыть и он может что-то перепутать. То есть, хотя вроде он в этом суперспециалист, и в то, чем он рассказывает, он в этом прям 10 собак съел, уже точно хорошо знает. Ошибки, они бывают у всех, и к этому нужно относиться, на мой взгляд, ну лояльно. Они должны быть поправлены. То есть, если ты ошибся, тебя поправили, нужно ответить, что да, действительно. Вот у меня на YouTube канале Дарвинского музея такое ну, несколько раз бывало, и как бы, ну, я думаю, что это никто не застраховал. Я имел в виду про а, взаимокомpetенции. Вот, прозвал компетенции, вот а, ну, вот, понятно, что есть антропология социальная, есть антропология, а, ну да, физическая, но кто-то изучает Антроп, ну, как бы современная тоже физическая антропология, я не знаю там, как правильно э, сконструировать автомобиль, чтобы человек не разбивался в авариях. Ну, то есть там тоже антропологи, скорее всего, принимают участие в испытаниях на безопасность. А, и, вот твое э, направление антропологии касается э, именно изучения древних видов. Вот, с, но древние виды, они же точно так же э, в какой-то момент это еще не древний вид, а другой вид. Одно имеется в виду не относительно, так скажем, совсем дальний предок человека, который уже под вопросом вообще предок ли. А, и есть другая сторона, когда наоборот это вот уже в современность, но тут все прочь. Вот, то есть там современный человек тебя, я так понимаю, не интересует. Ну, не то, что совсем не интересует, но как бы если мы говорим о том, о том материале, где мне важно быть глубоко в контексте то современный человек в меньшей степени, да, это правда. О современных людях я знаю а, меньше, чем о древних, например. О приматах я знаю гораздо больше, чем о древних людях, очень много. Но... Я, я бы сказал специалист по обезьянам спросили. Но в биологии есть несколько областей, а, не чистая антропология, но они кажутся мне суперважными. Например, антропология последних 30 лет, она крутая, такая rocket science. Антропология, она стоит на генетике. И хотя это вообще ну, не моя специальность, то есть я генетику знаю вообще хорошо, а, ну, там на пятерке все дела, но я не специалист генетики, я не делаю генодифицированные организмы, я не анализирую там зиготы, чтобы женщины рожали здоровых детей, я не являюсь практикующим, настоящим таким тру-крутым генетиком. Но я а, хорошо знаю всю фундаментальную базу, потому что образование было очень хорошее, и нас, слава богу, страшно мучили и наказывали, поэтому в среднем уровне образования не очень низкий на факультете, скорее средний или выше. А, и а, как бы есть а, я должна знать, чтобы, например, записать ролик о бутылочных горлышках, это последний ролик, который мне вышел на канале Музея Дарвиновского, а, мне понадобилось несколько месяцев шерстить статьи, и, но за этот ролик мне сказали спасибо не только а, люди, которые интересуются наукой, то есть там они, у них какая-то своя специальность по жизни, но они интересуются, хотят знать о том, что в науке, что ученые там делают вообще у себя, но и мои коллеги, потому что это достаточно хороший такой ну обзор, мета-анализ, э, все ссылки, на которые опираюсь, я там привожу э, в комментариях к ролику. То есть это достаточно получился хороший, крепкий такой материал. Хотя он напрямую вроде как не в моей специальности. Это работа, которую делают антропологи вместе с генетиками. Э, то есть это не чисто, чисто, не чисто антропология, когда ты вот косточки сравниваешь и по ним какие-то выводы делаешь, что-то анализируешь, дели ее строишь. Это более прогрессивная наука. Но мне, конечно, важно в нее хоть, хоть сколько-то не разбираться. Но в ней я уже не такой спец. То есть здесь мне как бы если в антропологии я там какой-нибудь 80-процентный специалист, то в генетике я какой-нибудь 60-процентный, меньше, хуже. У меня меньше уже зона компетенции, мне труднее задать вопрос, на который я отвечу грамотно, и так что другие ученые меня не затравят за него, не скажут, ну да, да, в общем, так все есть. Как бы еще чуть меньше это все, что связано с митохондриями. Меня супер очаровывают эти органоиды, и вокруг них роятся несколько направлений. Вокруг них хранится куча направлений биологии. Вокруг них хранится антропология, потому что метафондриальная ДНК, она самая первая для антропологов, Стало важно, чтобы определять, куда люди расселялись, то, с кем скрещивались, обменивались они девчонками или парнями, эти древние племена, и все такое. Метафондриальная ДНК легче изучать, чем ядерную. Ну, она в этом смысле прям золото, она хорошо сохраняется, она всего там 17 тысяч пар луклеотидов, чуть меньше, в общем. С ней здорово работать. Вот. Но вокруг нее вертятся разные современные исследования. Про то, что ну, как бы, мы же дышим, мы едим, что в работали. Вот. Не все люди, кстати, об этом знают, но на самом деле это удивительные органоиды, которых мы обслуживаем каждым просто движением своей жизни. Вот. И а, как бы я немножко касаюсь тех статей, которые связаны с их работой в сейчас современном теле там, у человека, опыта, которые связаны с медицинской медициной. Я не специалист. У меня там знания в этом какие-нибудь 20-процентные. По сравнению с человеком Я, я моя компетенция низка. Но на какие-то вопросы я все равно смогу ответить, потому что узкая компетенция в этом у меня все равно есть. Я смогу ответить так, чтобы другие исследователи, которые занимаются этой темой, покивали головой и сказали: ну да, в целом все так и есть. Это упрощенный рассказ, но да, так и есть. Я считаю, это ну, м -м. я не могу этим гордиться, но я считаю, что популяризацию можно делать на разных уровнях. Если у тебя разные знания, бывает, что человек очень крепкий любитель в чем-то, ему все равно нужна проверка, то есть его должны проверять эксперты из научного сообщества, желательно. Но они всегда находят на это время. Возвращаясь к примерам. хорошо, что начали замечать вообще существование популяризации, на мой взгляд. А, но как бывают крепкие любители, как, например, мой любимый, мой любимый блогер по истории, я вообще не форил в истории, у меня нулевая компетенция, и я не имею права высказываться на этот счет ну, публично вообще. Или должны делать каждый раз дисклеймер, что я обыватель, и я говорю на базе школьного учебника истории, который был в мои годы. Все. Вот. Это бушлокер. Который, в общем-то, любитель, но у него супер полный обзор, и другие крутые столики говорят о нем, что он практически не ошибается. Он делает огромную работу, и он прав. Это любитель, который за там, десятилетия труда зашел очень далеко, хорошо разбирается. Но если бы мне спектр на оценках историков, я бы, может, общем так не доверял. Но ты вот в данном контексте, получается, просто почему мне это интересно? Есть, так скажем, американский подход к просвещению. И а, как бы я не знаю, может кому-то не понравится это слово, но, типа советский подход к просвещению. А, вот в Америке, я не знаю, будь ты хоть астрофизик, так к тебе подойдут, зададут вопрос по про эволюцию человека а, и они будут обращаться к тебе не как к астрофизику, а как к ученому абстрактному в кубе, а, и будут ждать от тебя какой-то уточняющий ответ, но, скорее всего, какой-то очень простой вопрос. Но если ты его не, как бы, не дашь на этот вопрос ответ, там для ученых нет проблем в том, чтобы отвечать на вопросы не из своей компетенции. То есть они такие, я в этом не спец, дисклеймер вешают сразу, но после этого отвечают все, что про это только знают, и вообще не переживают. Вот буквально совсем недавно я общался с одним из наших, так скажем, спикеров, который выступал на одной из лекций. И как пример мне было рассказано про то, что вопрос был из зала, не по теме, по которой она, эта девушка, типа, она выступала. Она ответила на, вот на том уровне, на котором, разбираясь, оставляя множество дисклеймеров о том, что это не ее сфера деятельности, вот именно... Даже не то, что это ее область, но ее, не ее специализация. И потом ей, так скажем, от вышестоящего начальства доставалось за то, что она допустила в этом ответе, в, то есть они посмотрели трансляцию, и в ее ответе нашли несостыковки, так скажем, с генеральной линией науки. И, ну, то есть после этого она, в принципе, на все вопросы, которые не попадают вот именно под ее какую-то специализацию узкую, практически отказывается отвечать, но только если видишь, что перед ней камера не стоит, тогда готовы. А, то есть, на твой взгляд, какой подход тебе ближе и а, как, в принципе, на твой взгляд был бы правильный, То есть, вот при придерживаться каждому ученому той сферы, в которой он занят, и не рисковать, так скажем, заходить в зону, в которой он профан. А, или, если ты несешь вот это гордое знамя просветитель, популяризатор, ученый, то ты ну, должен отвечать настолько подробно, сколько в принципе, знаешь по этой сфере, даже если в этой теме, и даже если в ней не разбираешься в тонкостях. Мне ближе, наверное, история с ответами, за которую спикера наказал начальство, поругало. Потому что, на мой взгляд, дискуссия обладает собственной ценностью, вот что думаю. И чем больше вопросов вынесено в общественное пространство, чем больше вопросов стоит перед людьми, тем лучше. Со мной, наверное, никто не согласится и слушающих, потому что жизнь взрослого человека это решение проблем, и это постоянно поставлены перед тобой вопросы. Никто им ну, как бы, не приносит большего удовольствия, скажем так, часто. Но, на мой взгляд, это довольно важная часть вообще человеческой коммуникации, того, что нас на Земле много, нужно вместе уживаться и все такое. Поэтому я больше симпатизирую на американской версии, получается, когда ты высказываешься, даже если ты не спец. Другое дело, что дисклеймеров должно быть достаточно. И, ну, например, мне нормально сказать какой-то вопрос, я не знаю. Просто. Сказать, это вне, вне моих знаний, я не знаю. все. Мне также нормально ответить, если у меня есть версия, сказать, я не знаю, но на базе прочитанных мною там, 40 тысяч книг за мою жизнь и бесчетного количества совершенно статей, я думаю, что, скорее всего, вот так, выдвинуть версию. YouTube канал Дарвинского музея меня учит тому, что это хороший, хорошая попытка. Потому что есть люди, которых сильно волнуют темы, на которые ты не смог ответить. Они делают какие-то раскопки, и даже если к тебе приходят и пишут какой-нибудь злобный комментарий, что у тебя версия неправильная, то, что ты сказал, неверно. Или к тебе приходит ученый и говорит, что это неверно. Специалист в этой теме, вот, он, он в этом разбирается. Он говорит, нет, глаза у трилобита были сделаны не из этого вещества, а из другого. Ты неправильно предположила. Тем не менее, у тебя приложение приложении к ролику это знание оно появляется, во-первых. То есть, человек, который просерфит комментарий куда-то вниз, но ну, если вы еще поднимут лайк, и вообще будет удобно, понятно, это знание, оно кажется приложено к этой дискуссии. Вы его случайно вытрясли из информационного пространства. А, и ну, поэтому я также а, как бы ну, хорошо отвечать в зонах своих компетенций, нормально говорить про что-то я не знаю. Но, на мой взгляд, выдвигать версии со всеми дисклеймером нужными это нормальный ход. То есть я к нему не отношусь осуждающе. А, а насчет, вот, знаешь, когда ты сказал, что есть американская и называемая советская версия, на мой взгляд, самое страшное, что досталось современной российской популяризации от нашего советского прошлого, это вот эта нетерпимость к ошибкам, какая-то бесконечная цензура, когда хоть что-то ты не так сказал, сделал, не так тебя поняли, ты подвергаешься иногда какой-то невероятной травле. Это ну, ужасная токсичная среда, низкие софт-скиллы и все такое. То, чего, на мой взгляд, вообще не должно быть в цивилизованном обществе ни в каком. Тем более, когда мы начинаем двигаться вокруг там, науки или другой зоны культуры, любой науки, искусства, чего-то такого. Я не понимаю вот эту идею со, со скандалами и агрессивными нападениями. Потом Ошибки должны обсуждаться. Круг, Я видела супер-классную перепалку между учеными, когда один написал, ну, насмежный тоже с его темой материал, написал статичку небольшую ВКонтакте, а другой, супер-специалист по одному абзацу этой статье, написал другую, которая ругает этот абзац. Но она абсолютно конструктивная. То есть он там не говорит, что первый автор козел. И только на этим вот и занят. Тем, что сказать дом козел вообще его не читайте. Посмотрите, он там ошибку допустил, все вообще, смерть. Вот. Нет, он просто разбирает, дает правильный ответ. Первый автор потом эту штуку у себя репостнул. Говорит, я вот тут ошибся, смотрите, вот хороший разбор. Это нормальная конструктивная работа. Все друг другу помогают, дополняют. Ну, в смысле, так построим классную популяризацию. А когда ты просто говоришь, ах, ошибся, все, уничтожить, удалить его с Ютуба, ну, это нездоровые отношения. У меня один знакомый... Однажды пытался сделать видеоролик а, на одну из космических тематик, и он в своем видеоролике допустил оговорку. А, ему написали это в комментариях. Он записал а, второй видеоролик вот именно с разбором, про то, что да, я был неправ, вот, я признаю, все на самом деле устроено вот так, и он целый видеоролик посвятил вот, вот этой маленькой оговорке. Но в этом, во втором видеоролике он допустил еще одну неточность. Он записал третий. В общем, когда он записал четвертый, четвертый видеоролик с правками, вот, потому что просто в каждом видеоролике появлялись неточности, на которые ему указывали в комментариях. А, вот, но лично для меня это была, так скажем, идеальная иллюстрация того, когда ты пытаешься донести информацию максимально выверенную, проверен, с знаю, насколько только возможно, и в итоге сам себя загоняешь в этот тупик, когда, ну, то есть, в итоге все закончилось тем, что он э, просто перестал дальше разбирать эту тему, хотя ну, вопросы, в общем, там еще оставались а вот именно вот каким-то деталям, каким-то моментам. Но это, с одной стороны, хорошая попытка, но, на мой взгляд, она показывает, насколько, вот, если ты пытаешься заниматься просвещением и популяризацией, насколько на ну, такой подход неэффективен. Ну Подожди, ну а но если остановиться немножко раньше, не записывать каждый раз ролик с извинениями и ну, продолжениями? А вот тебе в комментариях указали, ты там же в комментариях ответил, и важно, чтобы твое сообщество полайкало комментарий, который тебя указал на неточность, что он поднялся. Этого достаточно. У тебя к ролику в первых десяти строках под ним указания на эту неточность есть. Во-первых. А Во-вторых, человек пытался быть максимально этичным по отношению к своей аудитории как раз и дать ей максимально развернутый ответ на ту ошибку, на которую ему указали. Вот, и, именно признавая, что он был в том месте неправ. Я бы хотел сменить тему. Mm -hmm. а, вот так как а, эволюция человека достаточно продолжительное время как бы, развивалась, а, расскажи, с какими, вот, ну, ты говоришь, вот, есть бутылочные горлышки. Вот твой любимый материал за этот год, насколько я понял, это именно то, что ты на него полгода потратил. Mm -hmm. а, Во-первых, ну, я слышал только про то, что один раз у человечества было вот это бутылочное горлышко. Вот. Можешь ли ты, во-первых, немного чуть подробнее рассказать, что это такое? Во-вторых, сколько их было и по каким причинам? Ну, вообще, я бы сюда вмонтировала просто ссылку на тройку, потому что там 37 минут, и они... это довольно Очень коротко. рассказ. Я в комментарии Хорошо. в описании к видеоролику поставлю ссылку. Ты, ты можешь не ставить, кому надо. Опять же, тебя найдут. Я все время... Мне кажется, что... Нельзя скидывать а, мотивацию человека с колес. Я понимаю, что мы живем в мире такого маркетинга, продвинутого. Кому интересно, тот найдет. Кому не очень интересно, тому ссылка это тоже не нужна, поэтому не, не это важно. А, а, нашумело, очень сильно нашумело, начиная с 90-х, Тоба, что, вот, дескать, было 70-73 тысячи лет назад, завершение вулкан в Индонезии. Было оно очень мощное. Это все правда пока что. Но, в смысле, геологи раз за разом подтверждают. Никаких данных против этого не найдено, куча данных подтверждений найдено. А, и что, дескать, изменился климат, это очень ударило по людям, которые были немногочисленны. 73 тысячи лет назад, это время, когда еще есть неандертальцы-денисовцы, фуарестцы в Индонезии, и, вероятно, какие-то хомо в Азии, которых мы пока не нашли, но, скорее всего, доживающие группы там могли быть. Это весьма вероятно. И кроманьонцы, которые начали выходить из Африки, они изобрели лук и стрелы, и пришло время замечательно экспансивно пройтись по миру, потому что лук и стрелы позволяют убивать людей на расстоянии, и это очень позволяет хорошо расширить свой ареал, а, Позволил нашим предкам, во всяком случае. А, и, соответственно, у современных людей довольно низкое генетическое разнообразие. У каждого гена есть несколько аллелей, несколько вариантов обычной эволюции. Иногда несколько, иногда их много. И вот у людей число аллелей на такое количество биомассы, которую мы представляем, но очень низкое по сравнению даже с шимпанзе. Это странно, потому что у тебя шимпанзе живут на маленьком кулачке в тропическом лесу в Центральной Африке, ну их там ну, пару сотен тысяч. А людей 8 миллиардов, они по всей планете. Казалось бы, очевидно, что у нас должно быть более высокое генетическое разнообразие. Мы адаптировались куча ну, всяких мерзких жизненных условий. В отличие от шимпанзе, которые вообще никуда из своих тропиков никогда не вылезали. А, казалось бы. Соответственно, антропологи предполагали, что люди прошли через бутылочное горлышко. Что в какой-то момент у нас генетическое разнообразие так упало, что мы его никак не можем установить. Вот мы уже размножились, расселились. Ну, мы расселяемся за счет культуры. Как ты сегодня, кстати, упоминал, это суперценное замечание. То, что в всегда Люди склонны забывать, хотя, ну, обсуждая антропологию. Но это как раз очень важно, что то, что мы адаптировали к себе всю планету, смогли за, как бы освоить, заселить, благодаря тому, что мы культуру изобретаем, а не тому, что мы отбираем гены, естественным отбором, биологически адаптируемся. Кое-какие адаптации местные есть, но они там до видового уровня не доходят, да, например, и даже что-то до предвидового. Вот. А, и когда Амброус начал исследовать вот это извержение Тоба, он сказал, вот, вот та причина, за которой у людей упало генетическое разнообразие. Их на земле было, он, кстати, тогда не знал, сколько их было видов, но неважно. Важно, что он сказал, что их были какие-то сотни тысяч, а стали какие там десятки тысяч или один десяток вообще. И вот тебе разнообразие упало, и с тех пор на 70 тысяч лет, как мы помним, поколение человека длинное, там 20-25 лет, 70 тысяч – не такой большой интервал, ну, как бы солидный, по сравнению с двумя с половиной тысячами, но все таки не огромный, не гигантский, он такой, вот, мы не смогли большого разнообразия накопить. Эта версия она разошлась. Антропологи ждали ее. Они ждали, что будет какое-то объяснение нашего низкогенетического разнообразия. Эмбрус дал его, и оно выглядело очень хорошим. Ну, такой страшный вулкан изменил климат. В общем, все здорово, все складывается и хорошо. И связанное с этим извержением бутылочная водлышка а, отмечали в генах других животных, у которых низкогенетическое разнообразие. Например, у гепардов африканских, например, у орангутанов, то есть вроде как эту горлышку можно поймать. Это все исследует вот как раз изучая метахондриальную... Mm -hmm. Yeah. Yeah. Hmm. Mm -hmm. Полногеномную, полногеномную сегминируют, mm -hmm. mm -hmm. да. Но она не говорит обычно, эм, как бы, она не говорит о горлышках, она говорит, когда была, была последняя предковая митохондриальная ДНК для вот этой группы животных, которую ты рассматриваешь, для маленькой группы популяции, для всего вида, вот этой митохондриальная все дела. Ты примерно можешь прикинуть. Но не факт, что в это катастрофа. Это просто, куда сводим все эти веточки, если уходить в прошлое? Они, в общем, так реально не так хорошо рассказывает о чрезчайных происшествиях. А полногеномная, она ну, ничего не Так, сколько в итоге было Вот этих себе так, <святый> так, было так, было погоди, то, это то, да. только начало. То бы не было. Не ошиб. С этого начинается ролик, посвящена какой-то занятию. Просто не так много времени, чтобы Расскажи, пожалуйста. ты спросишь? Ну ладно, в общем, суть в том, что то бы не было, судя по всему. Давай, лайтовую популяризацию запускаем. Хорошо. То бы не было. ТОБа была, то бы извержение было. По людям это не так уж сильно ударило. Флорес, который находился прямо рядом с тобой, спокойно это все пережил. В Индии орудия не нарушены. У тебя одна и та же орудийная культура находится, костей нет, но тем не менее там... Прямоходящие люди что-то делают, какие-то орудия труда. Дальше у них этот слой пепла вулканического, они снова делают такие же орудия труда. Ничего не изменилось для них. Ну то есть да, как, какое-то изменение климата было, люди делают, что и делали. Поэтому и в генах тобу не поймали. Вот. Последние 15 лет все пытаются поймать тобу в генах человека. Где она? Где бутылочная вот горочка? Так, почему в итоге э -э -э, малое генетическое разнообразие? Потому что нас и было, судя по всему, очень мало. нас просто не было сотни тысяч, которые упали до десятков тысяч. нас и были десятки тысяч. Мы и не были очень генетически разнообразны. Мы были как ухудшенная э, <смех> версии шимпанзе, которая еле-еле выживает в каких-то страшных условиях вот. севернее своего, своих приличных тропиков. Но нам повезло, что мы с ним справились. Это как бы ситуация, даже если она приграничная, мы выжили мы размножились. все нормально у нас с, биологическим, ну, с биологической эволюцией, у человека все в итоге окей. Просто довольно долго, видимо, ситуация была грустной. А вот уличный горлышко, который поймали, ему 900 тысяч лет. Оно прям точно было, там прям было резкое падение численности. Было больше, а стало мало. Но непонятно, что тогда случилось. У нас пока нет катастрофы или чего-то. А -а -а. чего какой вид тогда преобладал? А, Из предков. Хомо да, наших... хоморектус, хомо хомо преуходящие люди. Через 40 тысяч лет появятся гильдерджеские люди. Уже все на пути к человеку разум. Уже крутые. А хоморектус, ну то есть, это... Чем какие его характерны черты? Просто чтобы понимать. Uh -huh. uh, у них уже... Ну, это прямоходящие... Культура какая-то была уже. Uh, ашельская культура. У всех людей есть какая-то культура. Это свойство людей. Иначе они просто обезьяны многие. Так считают антропологи, глядя назад в прошлое. Uh, у них ашельская культура это довольно грубая рубила, примитивная. Но при этом они были довольно хорошие охотники и на разные дичь умели охотиться. И их называют антропологи первым космополитическим человечеством, потому что они расселились по нескольким материкам. То есть они не сидели в Африке, они расселились по Азии. Ну, и так, немножко поднялись до Китая, до Пекина, Чоку-Дянь, и немножко поднялись до Европы, где как раз начали активно изменяться из-за климата. Угу. А какие, а, вот если затронуть как раз тоже, а, так скажем, а, тему сокращения популя популяций, а, наверняка древние люди, ну, Homo erectus, или... Я не знаю, неандерталис или еще какие-то другие виды, наверняка они чем-то болели, что на данный момент известно а, современной науке о а, заболеваниях древних людей вот, с точки зрения антропологии. А, ну, я бы... Да, древние для... люди вот, болели. Есть, что вот, он... всем, как бы, вот Мы только совсем недавно пережили, я не знаю, Китай прямо сейчас переживает новые видки. А, пандемии, а, все человечество на протяжении, ну, по крайней мере современные цивилизации, так скажем, последних нескольких тысяч лет переживают периодически вот эти а, пандемии и, и какие-то волны заболеваний, которые резко сокращают популяцию в той или иной местности или вообще на всей планете практически а, были ли вот какие-то именно связанные с, с, ну известны ли какие-то факты именно заболеваний, которые а, значительно, оказывали значительное влияние на а, другие виды, вот именно древние виды человека? Мы обычно такие заболевания, о которых ты говоришь, не можем отследить. А мы хорошо умеем отслеживать а, как бы индивидуальный Любая у тебя эпидемия, есть разносчик. Это бактерия или вирус обычно. И на костях ты почти никогда не можешь отследить, что с человеком происходило. Бывает туберкулез крутой, который проедает до костей. Такое можно отследить. Но это редкость, и это уже в обществах э, земледельцев-скотоводов. Э, то есть мы можем такое найти, но у тебя эпидемия, она появится не у охотников-собирателей, а у земледельцев-скотоводов. Да, и это последние 30 нет, тысяч лет. Да. да, то есть там ты можешь что-то отслеживать. Но обычно редко у тебя кто болеет, так долго болеет, чтобы Остал, Остались следы на костях. ...на нем да. найти, да. А гораздо чаще ты... Ну, как бы, какие следы легко найти, это разные там патологии, это травмы многочисленные, естественно, это износ зубов разные интересные, в том числе достаточно. А это заболевание связано со старением. Вот неандертальц, начиная с Леша Полюсен из одна из первых находок, из ранних находок, и многократно переследованная. Его считают стариком. Мы не знаем, сколько он прожил, может, лет 60, потому что он не был очень уж старый, по нашим меркам. Но, Но для неандертальца 60 лет, мне кажется, это вообще... Об этом очень много спорят вообще исследователи, насколько сколько жили древние люди. Тут идея такая, что а, Мария Всеволодна Добровольская, один из крупнейших российских археологов, физических антропологов, которого прям по локоть в общем в прошлых столетий, тысячелетий, а, она говорит, что древние люди они не умели болеть, они от всего сразу умирали. и Мы на охотниках собрателях это хорошо видим. Это люди, которые не умеют болеть. Если тебя что-то подкосило, скорее всего, оно тебя добьет Скорее всего, довольно быстро. Но если у тебя хороший шаман, может, немножко ты мучения продлишь. Мы к такому не привыкли. Наша культура, цивилизация, гигиена, медицина, они все говорят, что ну поболел и прошло, как бы с высокой вероятностью это будет становиться примерно так. Может ты тяжело поболеешь, но скорее всего все пройдет, ты будешь жить дальше, и на твоих костях не будет следов воспоминаний об этой болезни, вероятно, вот в будущем. Как бы для людей это не очень характерно, но при этом те из них, кто не заболевал, как бы никакими маляриями Сифилисы. Вот это, это те вещи, которые, ну, в мы не можем по костям следить. А, сифилис, кстати, можем, потому что у него много повреждений костной ткани, и обычно с ним живут довольно долго, что какие-то следы на костях появились. А, есть есть какие-то болезни, которые можно поймать на охотниках собирателях что вот он успел ей поболеть достаточно долго. Но довольно часто ты находишь просто не очень пожилого человека с каким-то количеством травм. И от чего он умер, непонятно, потому что повреждены были мягкие ткани. Может, его хищный зверь съел, может, он заболел, да. простудился и умер. Он... Это как э, некоторые ну, более современные культуры, не древних людей, а, а уже ну, тоже охотники-собиратели, когда находят где-нибудь э, в северных шаротах, отмор... э, отмораживающиеся из-за глобального потепления, э, захоронения, ну, чей-то труп, по сути, э, скелет, и находят, э, э, я не знаю, э, наконечник стрелы или копья, ну, то есть, вот именно по вот этим характерным каким-то травмам уже определяют там и про культуру, и про него, и, я не знаю, там, целое расследование и документальные фильмы про то, как этого человека кто-то преследовал и в итоге застрелил, снимает а, из лука. Вот, а, вот есть вот именно исследования, какие-то... А, вот точно, есть же а, самый известный практически древний а, человек, изученный, Люси. Это самый известный. А Люси еще не человек, она острова. А, она, и... ну я просто. Но она хорошо звучит. Да. Но, но она пипецка хорошо изучит, ну, потому да. что там я смотрел документальный фильм про то, как mm -hmm. вот известно, что, ну, то есть мы знаем, что она упала с дерева, а у нее ну, характерные для падения с дерева травмы и то есть из этого целый там вот тоже расследование было приведено. Вот что-то подобное, а вот именно с точки зрения медицины про древних людей, вот именно про древних, не про охотников-собирателей, а там дня ну не ближе так 400 тысяч лет. что известно? Слушай, древние люди были охотниками-собирателями. А Люси, про которую сняли фильм, была просто собирателем. Скорее всего, охотником в супер меньшей степени. Это нормальные наши паттерны взаимодействия с природой, пока мы ее себе не понимаем. Ну, я, я имел в виду в контексте... Я когда, говорю... Смотри, я когда говорю, пересказываю слова Добровольской, говорю, что охотники-собиратели не умеют болеть. Я не про современных говорю. Я говорю про древних людей. Что до развития медицины люди не умели этого делать. То есть я не, не про... Торбряновы острова и не в центральную или Южную Африку сейчас. Вот. Хотя для них это тоже характерно в какой-то степени. Ам, таких историй особо нет, но и про Люси я, например, полно скепсиса, потому что ам, кости, правда, поломаны, и, судя по всему, поломанная прижизненно, предсмертно. То есть не после смерти ее там где-то кто-то переживал или что-то в этом роде. А, видимо, это процесс умирания. Но что именно с дерева, вот кто там кого преследовал, чтобы застрелить вот это все, такие домыслы, с археологами довольно. Ам, Приятно работать, потому что они внимательны и широко образованные. У них куча методов химии и физики, которые нужны антропологам тоже. Но с археологами сложновато работать, потому что им для работы нужна иногда, ну, смотри тоже какая -то категория, довольно хорошая фантазия. И как бы, ну, многим реконструкциям нельзя доверять. И каждый раз, когда ты видишь популярный продукт по археологии, по древним людям, у любого ученого к нему будет куча претензий. Но в случае с фильмом про Люси претензий мало будет только у Дональда Джохасона, который основатель экспедиции и автор находки в 1974 году. Вот у него, наверное, мало претензий, потому что для него это ну, некое признание его заслуг в мировой массовой культуре, что то, что он нашел, не только для антропологов суперважно, а для нас это реально, ну, такой, все это гра грааль своего времени, это очень важная была находка, и сейчас ее как бы, роль ну, не уменьшилась. Вот. А это правда было здорово, что ты возрастом, старше 3 миллионов лет, нашел почти половину скелета. Так не бывает. Обычно ты находишь там пальчик, зубик, Кусок черепа, кусок челюсти, повезло если кусок черепа и кусок таза. Все, это уже рай. А здесь у тебя много костей сохранилось. Это правда замечательная находка. И хочется признания, хочется, чтобы она стала известной, чтобы люди знали, что нашли. Но когда ты снимаешь кино, туда все равно прокаливается некая художественность. Ну, больше или меньше, там, как, да, понятно. Да. как, как режиссер решит. Но как бы, ты не можешь от этого избежать. И поэтому у многих исследователей это вызывает некий, ну, нарекание, что перегнули с художественностью. Этого вы уже узнать не могли. Вот это вы могли узнать, а вот это уже не могли узнать. Это фантастика. Последний вопрос. О чем ты сегодня будешь рассказывать? А, я сегодня буду рассказывать про мозг человека. А, лекция за это от А до Я». И она, правда, будет от самых, самой базовой информации. Но удивление, иногда бывают пробелы и в ней людей. А, и к тому, как мы получили наш мозг. А, ну, собственно, две главные темы. Материальная база, как мы смогли его вырастить. И цель. Зачем он рост? Потому что не у всех все в кость. материальная база хорошие мозги растут. А, и, ну, в конце о том, что Размер не имеет такого большого значения, но у нашего мозга есть и другие достоинства, кроме размера, которые мы тоже получили в ходе эволюции. Спасибо. А лекцию вы увидите на нашем канале.